В середине июня начались работы по сносу здания бывшего общежития на улице 18 Новомбра 43. Завершить процесс планируется за пару месяцев. Дискуссии о возможном использовании здания велись на протяжении нескольких лет. Строение было сдано в эксплуатацию в 1970 году. На протяжении более 50 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. После закрытия общежития ЛРЗ много лет опустевшие помещения в самом центре города были заброшены и ветчали на глазах. В 2017 году здание выкупилось управление. Чтобы понять, подлежит ли оно восстановлению или дальнейшему использованию для пополнения жилого фонда было проведено техническое обследование. Согласно результатам экспертизы, более 10 лет проведенных без окон, дверей и отопления крайне губительно сказались на состоянии дома. Наряду с ливнями и морозами ситуацию усугубляли облюбовавшую постройку бездомные, которые периодически устраивали здесь пожары. Восстановление потребовало бы колоссальных затрат, поэтому здание все же решили снести. Демонтаж начался в середине июня. На данный момент производятся работы по уборке и подготовке. Постройку освобождают от строительного мусора и хлама, оставленного здесь бывшими обитателями и бездомными. Когда помещения будут освобождены и останутся только перекрытия и стены, начнется демонтаж верхнего кровельного покрытия. Этот этап планируется закончить в течение ближайших пары недель. Затем тяжелая техника приступит непосредственно к демонтажу каркаса здания. Работы по сносу должны быть полностью завершены в августе. Вопрос о дальнейшем благоустройстве территории будет решаться в рамках бюджета на следующий год. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугаповской городской думы.